Привет! У Хомы продолжение его линейки зомби-апокалипсиса Которую мы конечно сейчас посмотрим Поехали! Привет! Поехали! Это про моряка Моряк Так, квас Моряк Шкипер Это шкипер, шкипер. Дрипер Нет Трипер Крипер Банкир Повар я кого-то еще забыла. Атомную бомбу пустил. Мини. В эту женщину. Мутантику. Нет, он пустил ее в приспешниках. Ой, так она такая маленькая была? Да, выглядела так мощно. Идем сейчас как долбанят Видишь, как своих детенышей? Что? Вперед, в атаку. Вот что значит звук плохо очистить, посмотри. Это вообще к стоматологу не ходят. <соргут> <соргут> в атаку! Что будет кромсать? пополам уже он прям может в лововую идти опа один готов вот так бывает прям на пикселе распался посмотри нормально так распилил слушай Ого. Ведь запила которая режет металл что он превратился Одного-то упустил. о, как сейчас, сейчас заразит его. А, не успел. Надо меньше кричать, потому что. Свое. Быстрее стрелять. Слушай, а если он стреляет, он не может так заразить, разве? Получается, не может. Ну, не знаю. Давай шкипер. Снова стреляй со свои чудо-пушки. А, снова эти маленькие. Да, видишь, у него калибр небольшой. У него сзади еще есть побольше пушка. Вот с ней, наверное, будет побольше снаряда -то. как им промахивается сильно. Ну они же едут вообще-то. Тяжело как бы сфокусироваться, они же едут. почему-то <звук> верх стреляет. Вот, банкир прикрывает сверху. Давай, саби, как снайпер. Банкер. Сейчас. Хресь. Куда ему? В ноги. Раз, по остановил. Два Нацелился, попал. Рядом друга контузила. Да, теперь ничего не может сделать. У него звездочки. Давай, женщина, спасай. Она сейчас просто будет кричать. Она, видишь, что все делает чужими руками. Она смончо. Слушай, только сказал, что она смончо не Ничего может, себе. и пошла такая. Смотри, она и не шагает. Иди душа, жесть. Слушай, плюс такая фигня на тебя неслась. Побежала. Блин, стремно. Это Тоже знаешь, страшно же. Я не знаю, что она может с ними створить сейчас. Но она выглядит очень сильной на самом деле. Слушай, это получается, она может на одной руке стоять, а второй прям их схватить, сжать, раздавить. Да, все, что угодно может Ты она как курица? Ну, типа, корень на двух лапках стоят. На двух лапках и без крыльев такая. так, так, так, Мне кажется, он на динозавра какого-то немного. Ну да.